Смотрим дом в Дагомысе. Территория в плитке, декоративные растения и абсолютно ровная придомовая территория. Теперь заходим. Помещение свободной планировки. Здесь котел и счетчик, а здесь инженерка под санузел. Отсюда можно обустроить выход во двор. Теперь второй этаж. Свой санузел и два панорамных окна для будущих комнат. Из этого видно такой же хай-тек. Теперь третий этаж. Свой санузел на этаже, помещение свободной планировки и большой балкон на фасадную сторону с видом на прилегающую территорию. Площадь дома 181 квадратный метр на 2,5 сотках земли. Все коммуникации центральные. Звоните!